Отца и Сына и Святаго Духа. Милостью Божией мы с вами приближаемся к великому празднику светлого Христового Воскресения. Многие люди мучаются вопросом, стоит ли ходить на праздник Пасхи на кладбище или не стоит. Кто-то говорит, что это делать нужно, доказывая это, что всегда так делали, всегда ходили. Кто-то говорит, что нет, лучше сходить в храм. Как же на самом деле поступить? Дело в том, что праздник Пасхи, конечно, праздник живых. Ведь мы вспоминаем самые знаменательные события. Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. И в этот день мы говорим слова «Христос воскресе!» и слышим в ответ «Воистину воскресе!». Значит, это праздник живых, и мы его должны отмечать вместе с живыми. Конечно, многие говорят, что всегда на нашей памяти мы на, на кладбище ходили на Пасху. Но, слава Богу, еще живы те люди, которые говорят, что, приходя в пасхальную ночь в Покровский храм, их туда не пускали, храм был закрыт. А у людей всегда была потребность молиться Богу. Куда пойти? И люди шли на кладбище. Попробуй не пустить. Там отец, мать лежит. Год за годом, десятилетие за десятилетием. Кто-то в этот момент рождался Из детства привык к ассоциации Пасха, кладбище. А затем, когда разрешили ходить в церковь, люди привыкли уже посещать кладбище. И кто-то сегодня ходит в храм в пасхальную ночь. Кто-то едет на кладбище, а кто-то старается ночью побыть в храме, а утром ехать на кладбище. И получается, что этот день проходит в суете, потому что у многих усопшие похоронены не только на этом кладбище, и весь день пасхальный проходит вот в таких вот поездках. Для чего мы приходим на кладбище на Пасху? Что происходит в этот момент, когда мы посещаем могилы своих близких? Зачастую многие приносят с собой много еды, приносят с собой, к сожалению, даже спиртные напитки, пиршествуют на могилах своих близких, выпивают, закусывают, но никто не думает о том, чтобы помолиться о упокоении души усопшего. Постояли, побеседовали, покушали, выпили и разошлись. А спрашивается, какая польза от этого усопшему? Пользы никакой нет. Никто не думает о том, что каково сейчас ему. По незнанию скажет всем известные слова «пусть земля будет пухом», который говорить не нужно и неправильно. А нужно вспомнить случай, который произошел в Киево-Печерской лавре, когда один из монашествующих, Пасхальная ночь, зашел в пещеры покадить мощи лежащих там святых, и, обратясь к ним, он сказал следующие слова. «Отцы и братья, сегодня светлый день Христового воскресения, Христос воскресе!» И в ответ услышал от всех мощей «воистину воскресе!» Вот и мы с вами должны говорить эти же слова, и должны помнить то, что для усопших существует отдельный день, День, который имеет название «Радоница». Это название означает, что мы идем на кладбище, идем к нашим усопшим и делимся с ними этой светлой радостью, что Христос воистину воскрес. Что касается уборки могил наших сродников – то, конечно, мы должны помнить слова Господа, который сказал «Одавайте Божие Богови, а Кесарево Кесареви». Поэтому призываю всех вас к тому, чтобы вы постарались сделать это, а именно убрать могилки своих близких до хотя бы четверга Страстной Седмицы, чтобы последние дни, великие дни, страшные дни посвятить тому, чтобы прийти в храм и помолиться Богу.